Имеются проблемы с доступом к онлайн-сервисам, к примеру, сервисам заказа такси, прогноза погоды. Из Москвы недоступны сайты белорусских СМИ, они падали в ночь на понедельник и на вторник, в разгар протестов, но в понедельник днем доступ к ним восстановился,